Ой, капец. Какой? Где я вообще оказался? Стоп, я вообще был в другом какой доме. Сосед, что? Ли? Что? Скоро я от него что? Ну, Ладно. Пары, Сейчас пока что Спасибо. пойдем и глянем, что Спасибо. у меня дамы есть, дамы, собственно, в доме. Ох, как... Не, ну это реально все странно. Как я, как я перенесся вообще в другой дом? Я жил вообще-то в другом же доме, вроде бы. Он очень О, сосед! Сосед! Сосед! А, ты кто Да, это твой новый сосед, походу. Блин. Сосед, помоги, помоги я вещи. Поздно. Помоги, пожалуйста, вещи перенести. Вещи. Ну помоги же. Я помогу. помогу. Помоги вот этот вот сундук перенести пока что. Ну, еду там перенеси. А я перенесу... Ладно. Я перенесу, значит, подзорную трубу. Кстати, а как тебя зовут? Неважно. Ну, ладно. Называй меня просто Форги. Форги? Ладно, let's go. Та -ра -та -ра -та. Ну, вот, кухня, в общем. Ты пока что тут хавчик, сундуки вот положи и так далее. Я сейчас приду. Так, Куда бы можно... Ну, ладно, наверное, сюда. Все, ладно, себе возьму. Ну, что, сосед, ну, что тут? Не, ну Может... я положил, сейчас перетащу ту, ту бочку. Куда ты ту бочку? Ладно? А, идем. Ну, можешь перетащить, в принципе, вот сюда. В этот шкаф. Сейчас, вот. Вот сюда можешь, в общем, положить. Ладно. Все, давай, сосед. Давай. Ладно, пока, сосед. Пока. Спасибо за помощь. Какой-то он странный типок. Надо бы приследить за ним. Не привет, ни пока, никак не, как а, блин. А, пока. А я учу, я бы а пока, блин, поздно уже. Давай, пока. Я должен разгадать эту тайну соседа. Он очень странный тип какой-то. Может быть, зайти и глянуть, что у него вообще в доме творится. Хотя сомневаюсь, он еще какой-то миллионер богатый. Так ладно, давайте-ка к нему сходим, наверное, на чаек. О, сосед! Здравствуй, ты что тут забыла? Здорово! Короче, я к тебе на чай пришел. Можно же зайти в гости? Да, можно о, Проходи. спасибо. Так, ну что, давай тогда, не знаю, сядем сюда и поговорим о жизни чё как. Да. Ну не лечит. А только количество нечисто. Ну да-да, цитата от соседа. Ну что, как жизнь твой сосед? Ну, моя жизнь такова. Я потерял своего брата в аварии. ехал КамАЗ по нашей улице, а брат ехал на своем Жигуле. И в него влетел КАМАЗ. А потом его не стало. Это было ровно три года назад. 28 О, декабря 2018 года. Жаль. Эх, а мои раз... родители уехали в Украину. И там они сейчас живут в Шиле. Так А мы сейчас где? В Украине вроде бы? Или где? Ну мы как бы живем в этом... В Соседбурге. А, окей. Ну ладно. Ну как, Соседбург это соседняя страна от Украины. Соседбург. Ох. Mm, ну да. Ну они уехали в Украину живут, и там очень сложно сейчас жить. Mm. Ну а мы живем с тобой в Соседбурге, у тебя-то что? А, да у меня все хорошо, просто... Мне кажется, какой-то сон приснился, что я и до этого был в каком-то похожем доме и с каким-то похожим челом. Ну, это, наверное, сон был, скорее всего. Когда сон? Ну, сон, ну, я не знаю, я проснулся пару дней назад, переехал сюда. И мне приснилось, что я был в каком-то маленьком доме, она, а меня сосед был похожий на тебя и тоже в каком-то доме похожим, ну, только поменьше. А у меня дом побольше, это все бриятина Ну да, какой-то сон реально приснился Кошмар, наверное Кстати, а что ты чай не пьешь, Тут чай вот стоит Да, потому что он у тебя стоит У меня нет чая, ну ладно Попью из твоей чашки нет. Эх, ладно, давай показывайся, до завтра Пока, до завтра Удачи Там... И тебе удачи А что с твоими родителями? Своими, все хорошо я от них а? съехал недавно. Ладно, ладно, пока сосед, я пошел. Пока, ладно, он там сидит. Блин, шел, он там. сильно Морозит, что ли? Вот он Вот очень сидит. Ладно. Ну, ладно, тогда можно пока что тут еще побегать. Вот, кстати, тут есть еще моя комната. Ну, можно ее обустроить, конечно, еще в следующие дни. Она, а? она очень крутая. Вот, гляньте, какие медвежонки. Красивая, так стоп я нечаянно лег ну, сейчас не ложимся сейчас спать еще не надо пока что так что то есть нету ладно, ну, ладно телек так он смотрит телек значит можно а -а -а. Ему еще пройти. Ничего, если у него гараж есть? Поэтому, не шаг, он из дома без Но, поэтому, Эй, покрывали. сосед! Сосед! Где? Кто здесь? Кто здесь? А, да это я твой сосед! Привет! А что ты здесь забыл? А, я к тебе еще пришел в гости! Ну, проходи! Слушай, ну права такие тут. смотри, не нужно. Ну, во-первых, разбудься перед тем, как зайти, то вот, смотрите, обунтый а, а, в прошлый раз, я тебя пусть просто вас чисто в доброте. А сейчас разбудься, помыть руки. Хотя нет, у нигде мыть руки. А, ну... И, короче, и вообще соблюдать правила э, этикета. Ну, я вообще Этикет. правильный. Ух ты. Эй! Прикольно. Э, что ты Блей меня не отсюда. А что тут такое? Выйди, гаража! Ладно, выхожу, выхожу. Да все, я выхожу, выхожу. Что там? С этого момента я тут ставлю ключ. Теперь ты не зайдешь. Вот гад. А не нужно заходить. И тут я с этой стороны ключик. А ты забыл, так поздно у меня дома. Ты бы хотя бы постучался, что-то как-то сделал. Ну, ты, ну ты, я постучался. Пока, ну блин, а зачем ты ко мне просто так домой заходишь? Это вообще дебилизм. Зачем ты? Ты что, у меня дома жить не будешь, что ли? Вали Да, сюда. в гости. У тебя есть свой дом. Да ну, сосед, давай еще в гости зайду. Вообще-то вообще поздно. Давай завтра зайдешь. Ладно. Так, этот цвет очень сильно странный. Что-то он в этом гаражике такого скрывает. Все, иду, иду. Все, ухожу. Ну, он реально странный тип, реально. Надо будет много чего еще узнать о нем. Но мы узнали, что у него с братом проблема. И с семьей вообще у него какая-то проблема. Ну, домой, он вообще странный тип. Я... Блин, блин, блин, блин, блин, блин. А О, нету, нету, надет, надет, так не все. Вижу, вижу, то, что ты мне, давай сосед. А может к тебе в гости что не выйди? А уйди, уйди! А может к тебе в гости ночью а, уйди, уйди. А в гости мне нельзя, ночью? уходи, да. уходи, проваливай, сосед. Что ты, ну, Ладно. Давай. Ты мне домой заходишь. Да я второй, учишь? я, и ты гонишь, я второй раз к тебе в гости зашел, это не каждый раз. Так, оп. А я тебя только один так. раз зашел, ты меня уже выгонял. Да, вон, вон он заходит в дом. Так, ты надо пищи, пробраться пищи, ему в гараж, посмотреть, что лакс. он там вообще-то скрывает. Так. А что ты там забыл? Что? Или это кашка? Что ты делаешь на улице? Так Ничего я почту, я почту смотрю, мне почта пришла. Это моя почта. Что ты почту хотел своровать? Что ты меня трогаешь? Я пиздит почти не трогал, дурачел. Ты меня трогал? Я тоже тогда всю почту посмотрю. Посмотри. Так сообщение от Динаиды Петровны. Чего? Ну что? Как там? Э -э он псих. Он сам с собой разговаривает. Он чего? Или он голос считает, или кто это голос. О боже, он такой реально псих. Ремонт. В смысле? Так, надо побольше узнать про этого соседа и информацию побольше, опять же. Сосед. О нет, закрываем, закрываем, закрываем, дверь. Так, закрываем, закрываем. Все, он не против. Сосед. Я тебе не верю, я не молчу, не так, сосед сильно злой. Что ты такой злой, сосед? Надо быть добрым. Ой, нет, закрываем, не закрываем, можно... закрываем, закрываем. Смотри, смотри, смотри. Я сейчас поставлю ключ себе в дом. Ты в него не проберешься, ну... потому что так нельзя. Сосед, не надо ж так. Это из-за твоих тупорылых из из выскочек. Если бы ты, блин, дурачела, не пробирался ко мне в дом, то я бы тебя пускал и не ставил замок. Ладно, давай, пока ты завтра. Вот, блин, я такого не ожидал. Ладно, походу я уже все, не проберусь в дом соседа. Ах, как жалко. Хотя... Есть одна идея. Надо посмотреть на заднем дворе. Может, у него там есть какая-то дверь. Ну, хотя бы открытая. Хотя, если даже не открытая, попробую поломать. Эх, гараж-то не открывается. Блин, надо надеяться на дверь какую-то сзади. Ну, пожалуйста, дверь, дверь. Дверь открыта. Дверь. Найс, найс, на, на, найс. Что это вообще какая-то дичка, это фабрика у него что ли? Ванна. <соединяющие> <соединяющие> так. так, так, так, так. Ну-ка. Блин. Походу я пробрался в его дом. Я в его ван. Сосед, сосед, отстань! Сосед, отстань! О нет, сосед, все ты, он меня сейчас убьет! О нет, он меня сейчас убьет! Одну ХП, одну ХП! О нет. о нет! О нет! О нет! О нет! О нет! Маньяк, маньяк, псих, псих, псих! О, о, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Что за псих, что за псих? Так все, закрываемся! Закрываемся, закрываемся! Да я закрылся, я закрылся! Иди! Капец, этот сосед вообще какой-то маньяк, псих с ножиком по дому гоняет! Он очень странный, очень-очень. И мне, наверное, придется... Мне очень страшно, надо запереть все двери. Все, мне надо ложиться спать, а то он меня просто при... ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Вот, можно тут занавески закрыть, и тут можно переспать, в общем. Так, все, закрыл, все, завязал так сильно, что он все... Ох, тут еще и темно, тут еще и темно, он меня вряд ли заметит. Все, спокойной ночи. Пшш.